Такое. Все хорошо договорились. Так. Ну что ж, готовы? Все. Отлично, начнем. Дорогие друзья, с вами Марина Демидова. И сегодня у меня для вас просто необыкновенный подарок, потому что сегодня мы с вами будем брать интервью у человека, который вот уже 7 лет помогает людям трансформироваться, быть счастливыми. Вот так все. Просто человек, за который захотел быть счастливым, прямая дорога Константину Довлатову. Он знает этот рецепт счастья, потому что он профессиональный психолог, потому что он а, доктор наук. И а, достаточно большое количество времени уделяет именно трансформации людей для того, чтобы показать им путь, как стать счастливыми. Поскольку у нас очень ограничено время, то я бы хотела сейчас задать ряд вопросов Константину, которые наверняка очень многих людей беспокоят или волнуют. И, возможно, наша беседа будет полезна тем людям, которые уже сейчас думают о том, как выйти из зоны дискомфорта и каким образом преодолеть... Из зоны комфорта, говорилось, И каким образом преодолеть зону дискомфорта, потому что в одиночестве всегда страшно. Итак, Константин, скажите, пожалуйста, были ли у вас... Такие моменты, когда ваши люди, которые приходили, доверялись вам, приходили ваши тренинги или на личные консультации, просто не хотели двигаться вперед. Ну, не хотели выходить из зоны комфорта, и вот это жертвенное состояние было настолько у них скажем, спрессовано в них, да, что просто вот были такие случаи, когда вы думаете, ну все, из этого человека уже ничего не сделаешь. Или вы, допустим, знаете какие-то такие техники, технологии, я знаю, что у вас есть собственная методика, вы ведете интеграционнику духовную, и вы точно знаете, что из любой жертвы вы можете сделать лидера успешного человека. Есть такой секрет? Во-первых, спасибо большое за представление и аванс. Я не доктор наук, я пока только кандидат, но вашими пророчествами словами озабочусь. И, наверное, напишу и докторскую. А по поводу жертвы. Это очень хороший вопрос и на самом деле очень сложный. Дело в том, что очень тяжело, да и незачем, стараться допинать человека до рая, в который он не хочет. Поэтому ответ на ваш вопрос, скорее всего, будет двое Мы знаем, как можно помочь тому, кто хочет, но мы даже не станем помогать тому, кто отказывается. Ага, ну что ж, спасибо вам большое за такой емкий, короткий ответ, который, в общем-то, будет понятен любому человеку. Хочешь менять жизнь? Меняй. Мы дадим тебе инструменты. Правильно я поняла? Совершенно верно. Не только инструменты. Я очень давно уже понял, что бесполезно давать инструменты. Инструменты всегда пылятся на полочке. Я понял, что надо делать сообщество, которое фактически является стимулом для человека к движению. И в этом сообществе, ну я создавал так такие сообщества. У меня есть школа коучинга, где люди учатся по 8 месяцев. Приходят совершенно одни люди, выходят абсолютно другие. На порядок лучше, на порядок лучше себя понимающие, совсем по-другому относящиеся к жизни и многое чего умеющие. Вот. Но это тоже, с моей точки зрения, оказалось не очень эффективно. Потому что долго, потому что очень пряжно и дорого. И, в общем-то, это серьезная работа по жизни. Я придумал другой способ, и это сейчас назвал флешмоб «Волна». Это методика, когда вы на протяжении 40 дней получаете маленькое утреннее задание, буквально 10-15 минут на видео. Такое, которое, задание такое, которое встраивается в текущий ритм дня. То есть оно не требует специального времени. И внимание на А Вечером у вас созвон с вашим капитаном, на котором вы отчитываетесь по поводу того, что у вас происходит когда вы это задание выполняете. И тут у людей появляется очень важная штука – подотчетность. Когда ты подотчетен, тебе становится очень стыдно не выполнять задание. Тебе очень стыдно прохлеть, потому что перед группой тебе будет ну, просто-напросто неудобно сказать, что «друзья, я сегодня провалял дурака и отказался двигаться к своему счастью». Никто его за это ругать не будет, естественно. Но вот этот вот факт, что перед группой неудобно, заставляет человека действовать. Более того, через неделю он набирает свою команду и становится у нее капитаном. И у него появляется, кроме подотчетности, еще и ответственность. Вот для себя, ну вы же знаете, наверняка прекрасно, видели много раз, что сделать что-то для себя – это большая-большая проблема. Проще отказаться. А вот для других легко. И когда у тебя появляются э, шестеро подопечных, то волей или не волей приходится делать что-то самому, э, чтобы не выглядеть э, бледно в их глазах. И ты же им должен пример подавать. И люди, которые вошли в такую динамику, э, в такой процесс, да, у них 15 минут посмотреть видео, э, проделать в течение дня, минут 30 созвон с, э, со своим капитаном, именно 30 созвон со своей группой. Но 40 дней можно себе это позволить. Вот э, отзывы там просто феноменальные. На пятый день э, говорят, что «Ребята, я не знаю почему. Я вроде ничего не делал. Я вроде никак, никаким другим не становился. Ну блин, ну как же мне кайфово жить? Почему же жизнь такая прекрасная у меня стала?» И Вот это вот состояние, что жизнь стала прекрасной, его отмечают все. Но процентов 95. Тех, кто проходит это движение Здорово, Заспроек, становится это становится привычкой о чем я просто счастлив отлично с... константин вы знаете я первый раз с вами познакомилась совершенно неожиданно когда получила на свою почту вашу рассылку с программой 100 дней и с удовольствием ждала следующего дня чтобы получить такое мини задание о котором вы сейчас говорите на программе 40 дней да? И огромному количеству друзей разослала вашу ссылку и вовлекала этих людей для того, чтобы под, ну, дать возможность им тоже начинать меняться. Я, во-первых, вас благодарю за то, что вы вошли в мою жизнь, но совсем забыла в каком году. В каком году вы стали заниматься вот такими мейл-маркетингом и когда вы обратили внимание именно на интернет-пространство? Ну, серьезно начал упираться в эту степь где-то в 2009 году. Но результат первый начал получаться только в одиннадцатом. То есть три года год вы нарабатывали такой... свои навыки, да, для того, чтобы быть успешным именно вот в интернет-продвижении? Скажу по-другому. Три года я тупил. То есть я делал вещи, которые, как мне казалось, правильные. Я консультировался у людей, у которых все получалось, и пытался повторять тоже, что делают они. Но у меня не получалось, ровным счетом, абсолютно ничего. То есть это три года пустых, регулярных, э, упорных попыток, которые не приносили вообще ничего. Результат начал получаться тогда, когда мне удалось докопаться до моей э, подсознательной тяги, быть незаметным. Представьте себе, какой вообще казус, да? А, пытаешься стать заметным через email-маркетинг, а при этом стараясь остаться незаметным. Как вы думаете, какая тенденция побеждает? Сознание или подсознание? Уверена, что подсознание. Однозначно. Поэтому все, что я не делал, под текстом, под этим всем, ну, вроде как написал красивое письмо. А под текст, ребята, ни в коем случае не жмите ни на какие ссылки. Я этого боюсь. И люди прекрасно считывают подтекст и действуют так, как ты их об этом просишь. То есть вы Поэтому... хотите сказать, Константин, я прошу прощения, что перебиваю, вы хотите сказать, что даже через письмо мы все равно чувствуем энергию человека, который он вкладывает в этот текст. Да? Мы же знаем, что когда мы разговариваем, когда мы взаимодействуем глаза в глаза, энергия очень быстро считывается. И вы сейчас мне говорите, просто открываете феноменальную вообще вещь, что оказывается эта энергия прослеживается еще и в тексте. Так я вас поняла? Однозначно. Тут вопрос даже не в энергии, а в подборе слов. В энергии слов, которые мы используем в своей речи. Письменно или устно, неважно. Ага. Говоря даже один и тот же текст, с улыбкой или без улыбки. ну Мы думаем, что это один и тот же текст, но мы говорим разные тексты. Проверьте, попробуйте сказать одно и то же. Не получится. Ага, я вас понимаю, понимаю. Константин, еще такой вопрос. Скажите, а что бы вы хотели посоветовать слушателям? Я думаю, что у вас огромное количество людей, которые за вами наблюдают, и, может быть, кто-то стесняется написать точно так же, да, обратить на себя внимание, да, о чем мы сейчас говорили. Вот что вы посоветуете этим людям, которые хотят меняться, но что-то им мешает сделать первый шаг? Может быть, какая-то поддержка есть или какое-то упражнение скажем так да вот не знаю что вы можете посоветовать таким людям которые хотят но чего-то стесняются или боятся хороший вопрос и главное что потрясающе сложный дело в том что каждому человеку должно быть что-то индивидуальное в связи с тем что именно что именно у него попробую сказать общее Конечно, я бы предложил человеку подключиться к этому флешмобу, о котором я рассказал, потому что там действительно практики, которые годны для всех. Но если даже предположить, что вы не готовы подключаться ни к чему и хотите быть вот совершенно сами с собой и тихо и сапой чего-то делать, невозможно заставить себя измениться в один день, если у тебя недостаточно энергии. Но очень легко сделать изменения делая очень маленькие шаги. Есть такая прекрасная штука, как мини-привычка. Что такое мини-привычка? Ну, например, если у вас не все хорошо со здоровьем, если вы полненький, страдаете отдышкой, ну и так далее. Ну, в общем, портрет 90% современных людей. И смотря в зеркало, говоришь, да, завтра обязательно запишусь в фитнес-клуб и начну ходить. Друзья, не начнете, даже если запишетесь. Гораздо легче перейти к мини-привычке. Сделайте себе, э, такое, обретите себя один раз в день, например, отжаться или присесть. Всего один раз в день. И объясните себе, что вы 40 дней будете вот это одно приседание в день делать. Главное, если вам захочется делать второе приседание, ни в чем себе не отказывайте. Второе, третье, двадцатое, сотое. Но ваше обязательное минимум – это одно приседание в день. Вот если вы поставите себе такую цель, она очень простая, и вам будет очень легко ее выполнить. Но постепенно, одного раза вам станет не хватать. И вам захочется сделать и 10, и 20, и 30, и 100. То есть Но мы как бы, прошу прощения, получается что человек сам себе создает энергию действиями. Конечно. А если он ставит себе большие цели, то он, он этим самым себя от этих целей отвращает. Ему становится страшно, ну, необходимо выполнить какие-то очень серьезные усилия. Но усилия нет энергии, нет мотивации, нет силы, воли. И ну их лесом, говорит человек, можно не буду сегодня, сделаю завтра. А когда мы ставим в себя очень низкую планочку, через которую не то, чтобы прыгать, даже перешагнуть. Странно, потому что уже очень низкая. Ну что такое одно приседание в день? Если мы себе ставим такую планочку, мы очень легко ее выполняем. И мы уже молодцы. А когда мы молодцы, нам в следующий день захочется легко повторить. Мы же молодцы. На третий день молодцы, на четвертый день молодцы. А на пятый глядишь уже не один раз, присядешь, опять. А ну, ну, даже если можешь сделать сто, не надо ставить планку в сто. Ставьте планку в одно действие. Тебе лишь одно 10. Сделали, уже молодцы. Ну, вот. вы очень отдающий человек, Константин. Буквально вот, можно сказать, мы с вами в каких-то перелетах смогли связаться для того, чтобы вы дали интервью, и вы уже дали людям мини-тренинг и технику для того, чтобы человек научился собственными ресурсами восполнять и добавлять к себе энергию и соответственно правильно ставить цели и достигать их это вообще просто феноменально огромное вам спасибо и у меня последний вопрос поскольку вы с 2012 -го года серьезно начали продвигаться в интернет бизнесе да в продвижении интернет как вы считаете вот то что вы делаете в интернете позволит ресурс интернет быстрее больше качественнее, дать возможность людям, вот именно получить ту трансформацию, которую вы даете людям, получить то необходимое количество знаний, чтобы они быстрее применяли у себя, ну, в своем, так сказать, в своей жизни. И как вы считаете, в данном случае, безусловно, интернет в помощь, но как вы считаете, офлайн тренинги тоже необходимо проходить? Знаете, оффлайн-тренинги отличаются от онлайна одной маленькой, но очень важной вещью – контактами. Живым контактом с людьми, живым копированием чужих способов поведения. И я стараюсь делать онлайновые тренинги весьма качественными. Мы для этого разрабатываем специальные платформы, мы придумываем, придумываем способы коммуникации людей, но все равно, как бы этого ни было, прикоснуться к живому человеку, гораздо приятнее. И на наши мероприятия для выпускников они приезжают, прилетают иногда за 10, ну, за 10 тысяч километров, иногда и дальше. То есть у нас были люди из Австралии, из Канады. Прилетали в Москву просто для того, чтобы пообщаться с теми, с кем 8 месяцев учились. Да, это большая, очень важно. Ценность, да. Человеческое общение ⁇ это очень важно, и, конечно, ни один интернет его не заменит. Но согласитесь, это очень хороший ресурс для увеличения потока информации для людей. Согласны с этим? Абсолютно. Ресурс абсолютно шикарный. И не только поток информации, но и качество информации, и структуризация жизни, возможности, которые дает интернет, они, конечно, кардинальным образом меняют жизнь. И будут менять еще не один десяток лет. Вы знаете, я за вами наблюдаю достаточно давно, вот, может быть даже с 2012 года, да, как только вы активно начали этим заниматься. И я обращаю внимание на ваши изменения, Константин. А у вас стали появляться другие фильмы, вы стали больше работать юмором, я помню такого серьезного бородатого мужчину, который очень серьезно, без всякого там дрожания мускулов на лице, говорил, какие упражнения нужно делать в течение 100 дней. И сейчас, что я вижу, это мужчина, который хочет подурачиться, раскрепощенный, который свободно стоит перед камерой и делает какие-то хохмы. Вот вы сами ощущаете это изменение в себе за счет того, что вы начали продвигаться через интернет? Изменения произошли не благодаря интернету. Изменения произошли благодаря духовной работе uh -huh. в первую очередь. Потому uh -huh. что я смог открыть для себя такое движение, как духовная интерпретника, направление, точнее. Это действительно глубокая работа с причинами сознательных конфликтов. У меня их просто элементарно стало меньше. Поэтому я могу и дурачиться, и радоваться, и наслаждаться жизнью. И, в общем, быть собой. Если вы говорите про меня 12 -го года выпуска, то я когда смотрю старые ролики, ну, это просто маска. Да. Такая говорящая маска, массовая. Сейчас как-то поживее ну, нам всегда есть к чему расти, да, даже те, кто занимается обучением других людей, все равно мы растем с тем, как даем знания другим, да, чем мы больше другим отдаем, тем богаче становимся сами, эту формулу никто никогда не отменял, и в связи с тем, что вы огромное количество времени тратите на создание своих тренингов, на ведение людей, на офлайн, на онлайн проекты, как вам удается наслаждаться жизнью еще и в семейном кругу? Не бывает ли такого, что это в ущерб? Или как вы выстроили свои отношения в семье, чтобы действительно быть вот полноценным в любых качествах жизни? да, Не только в работе, не только в творчестве, но еще в обыкновенных житейских радостях. Получается это у вас? Да, получается в очень серьезной степени благодаря моей жене любимая, во-первых, она для меня соратник. Это тоже очень важный аспект. Работаем мы вместе, работаем мы над одним и тем же. Каждый вносит свою лепту. Обожаем выступать вдвоем и на семинарах, и на вебинарах. При этом, да, я, конечно, трудоголик и маньяк, но очень сложно отказать жене. Поэтому, когда она приходит и говорит, ну все, давай пошли спать, или да, у меня есть предложение, давай этот вечер посвятим чему-нибудь. Я обычно сразу соглашаюсь, если нет какого-нибудь запланированного мероприятия. И каждый год мы просто заранее уже планируем, куда едем, когда едем, где отдыхаем, сколько у нас посвящено развлечениям и так далее. Константин, а на отдыхе... времени не занимать... Работы. А, то есть вы сразу предотвратили мой вопрос, да? То есть на отдыхе вы только отдыхаете, никаких вебинаров не проводите, никакие ролики не снимаете, ничего, только а, отдых. К сожалению, к сожалению, это невозможно. Работа есть работа. Вы назвался груздем, будь добр соответствую Поэтому, например, сейчас еду отдыхать скоро через несколько дней. Ну все равно с собой камера, с собой ноутбук. И, скорее всего, за три недели 3-4 вебинарчика провести придется. Отлично. Ну, никуда не денег, есть школа коучинга, в которой есть еженедельные сессии обратной связи. Ну, тут я уже подписался, подписался на много лет вперед, поэтому хочешь не хочешь, а вы не положь. То есть получается, что работа для вас – это стиль жизни, это такой симбиоз хобби, творчество. И зарабатывание денег. Да, в общем-то, наверное, основная цель все-таки не деньги для вас, а именно удовлетворение от того творчества, которое вы дарите людям. Удовлетворение это промежуточное состояние, которое получается, когда я сделал что-то достаточно хорошо. Поэтому удовлетворение не является целью. Это было бы слишком легко достичь. Есть миссия. Я работаю ради реализации этой миссии. А можете назвать, какая у вас миссия? И одна ли она у вас? Да, она одна. Просто она меняет инструменты и постепенно меняется масштаб. Если посмотреть на миссию образца, например, 9 10 годов, когда я собственно, ее нашел, выглядела она для меня очень странно и непонятно. Дать людям возможность быть счастливыми. И я просто учил их техникам, которые помогают приблизиться к счастью. А сейчас она звучит абсолютно так же, только масштаб другой. Я хочу, чтобы счастливыми стали ну, хотя бы миллионов 10 человек. Отличный масштаб. А, ну что ж, Константин, спасибо вам большое, что уделили немножко своего драгоценного, я бы сказала, времени. Я думаю, что нашим зрителям, слушателям и читателям они найдут очень много полезной для себя информации в том, что сегодня вы нам рассказали. Спасибо еще раз огромное за то, что вы так отдающе поделились определенными моментами, которые можно с завтрашнего дня уже начинать делать нашим читателям и нашим слушателям. Удачных а вам отдыха. Да. Позвольте поделиться еще одним моментом. Никогда не начинайте завтра, начинайте прямо сейчас. Ну что ж, очень хорошее напутствие. Да, дорогие зрители, начинайте прямо сейчас с приседаний, с диеты, с изменения своего образа жизни, но только ставьте себе, как сказал Константин, очень низкую планочку, чтобы легко было перешагнуть. Я правильно вас поняла, Константин? Совершенно верно. Удачи вам на отдыхе с супругой. Рада была пообщаться. И я думаю, что если читатели дадут хорошие отзывы, а я уверена, что они дадут, Возможно, мы сделаем с вами серию таких интервью, где вы бы рассказывали о том, какие новости у вас и куда вы людей приглашаете. Согласны с этим, Константин? Легко. Всего доброго. До свидания.